Давай не будем мучить. Подожди, давай, давай, давай топ-1 отдадим. Попробуем. Ой, <свят> Пострелять не, то же вы, самое. Э, вы... прыгает, О, прыгает, прыгает, прыгает. Сложи что, оружие. Да. Ага. Все, ага. пошел ага. нахер. Просто пушка, малышка безделушка. Ты моя пабрикушка, и я хочу еще. Не, не репет микрофон. Почему? Я не, я не на начал... один. Каспер, и в чате. А кто? Хеликс это Хелечка. Сестренка моя. Почему он написал. Увидели? А, жмот. Дядя Ах, Ваня, жмот написал. Я Ах, ваньтерем, пом-пом получается. Я понял М416, я понял. В банке. No, Ля там не люди падают, падают, как гуси просто. Я неудачник, парни. Вообще, как он мог? Mm -hmm. <плыл> yeah, sure. Ну ладно, прощай. <плыл> не прощай. Без прицела херово. No, работаешь салаха доложи я да, отстаю обстанов... я пусть хочу а я, я какать хочу что теперь давай все по делам после выпуск а ты какать давай Это логично я yeah, довесь we... на горе расстаюсь Видишь, я без пуши твоего. Нормально таки с исправляюсь. справляюсь. Ну, что происходит, е? Я... что у вас здесь происходит? Я тебе не пойму Бля, ко мне мутик заезжает. О, машина. А, он уезжает, сука. Обидно. Мимо. Можно сегодня. Ребят, спасибо. Спасибо за подписку. смеха. Это просто вообще жесть. Это прям не. Это, знаешь, это, это судьба. Это судьба. Между мной и тобой произошло что-то сверхнее. Эмбичманское. Это как искра, знаешь, в костре просто, где много бензина. Просто всполохнула искра, и мы с тобой, короче, теперь сошли здесь на этой планете. Просто ты и я, как солнце, небо и луна, короче. Просто есть. Желание. У Бендюрилова. Надо пятерок с него забрать. У него стоп-удов пятерочное говно какое-то. Последний. Наска, на, Блин, у меня бот, бота. Бот, бот. На, сука. Пойду пятерки с него заберу Тех, тех, тех, куда блядь. бежишь, пацан? Куда 100%. бежишь? Смотри, там наверху мотоцикл Охереть Оп, пятерки Кот, куда смотреть? Дайте инфу, дайте метку пар, Где пар. Кто? Где? Где? Бег, бег, бег, бег. На, сука, туда его Сейчас он выпрыгивает в окно, и я его подбираю бег Смотри Смотри на Облом На, нахер Ров, блядь. Шоу, там справились, да? Мужики. Он, да, он да. Соло. Свечечная общага. Там вообще жесть, происходит. Свечечная общага это как? Ну, бля, самая высокая. высокая. И в той, в синей тоже есть, в левой. Там он просто он, маньяк он, вообще какой-то херачит, как я вообще не... Я не знаю, что делать, парни. Там Тесла залетел. Я думаю, Теслу украсть и уехать может. Спасибо. Я это думаю, это сейчас они получится. выпрыгнут, и я все подпиндею. Ну, стоишь как раз чел тебя через ту обчагу синюю, вот с той стороны в окно шпак. Если он еще не, не перешел, конечно. ну, блядь, ты что, реально это делаешь сейчас, блядь, специально, чтобы меня разозлить? Ты, блядь, вон по людям стреляй. Увидишь, что я по батухе рачу, блядь, подсосай, летит тут свое включает, блядь. Меня от этого кипит, если честно, блядь. Кто, блядь, вот этого кто убил, только шо. Это импульмана правила. Начко тебя само отправиться куда-то на переработку, блядь. Бля, все эти свечки будут торчать, есть, конечно, давай кидай на крышу хая. А ну, за, за байки, выходи на улицу. Хаек, хаек не я буду как ты они ты играть. Все, я стою на месте, те челы лежат на месте, я буду стоять на месте. Крыша, крыша, аккуратно. Лежит вот тут вот, за, за угол Нок у них там один. А кто вырублен? Какого хера? Mm, на. Вырубил еще одного. Два нока. На лоу -хп. А, Блять, там еще этот долбаконик поднялся, сука. Там четверо. Ааа, <сос> <сос> <сос> да, <сос> а Не я хаешки надо, бля. Давай-то назад докидаем. Назад пути нет, туда. пацан. А Тачка приехала еще одна, епта дышла. <сос> вот тут. Та шо за херня, блин. Но... Закрой плать, сука Давай, я... я пытаюсь доползти Дым, дым Раз, раз, дым Левее Она 60, 40, Но... я... Посмотри за мной, первый Зачем? Какая красота ага. Блядь, вот, Я уже на нем Поднимите, блядь. Потому ну, что я тебя А че я а один стреляю, я не пойму. Дверь закрой обратно. Сейчас поломаю дверь мне. Они переезжают в другую обчагу. Тачка еще одна приехала. Что за херня? Сидим тихонечко. Сейчас эти челы нам помогут. Будем подтягиваться. Тачка заряжает. Еще одна тачка на обчалу заезжает. Ну, это не что, блин, за не херня? Не Пацаны, не а не вы не не собираетесь там стреляться, или я должен говорить, что происходит, а вы просто что-то там обсуждаете? Не, у меня мало. А а там мне умер жизнь. Меня потронул. Право, пулеметчика надо чуть попнуть. Перебежку надо смотреть. Выбивать Если надо. с общаги на общагу пойдут, надо вот это вот место принимать. Возможно, у него пули, кстати, кончились. Он так жадно пиндюрил с него. <С> там нокнул свечной общаги а чел это где я захожу смотри нокнул на крыше вот этого с пулеметом Идём, добивной била, надо делать добивной Ой, надо делать обязательно нул, чел пошел туда чел пошел один чел прошел сука почему никто не принимает блядь, ты ну ну просил же перебежку блядь, смотреть Ты чё, блядь? Чё за херня, чё эти такие? А, так им надо через нас выезжать. Нет. Я просто тесту хочу зарубить. Край теста видишь? Нет. Ты куда она -то? Пуша тоже все. Ой, это эти ГГВП. наверх сразу ты на забирай ты беги беги okay. беги беги аптечек нет я понял хотел подними все будет пушить не пускай не до конца поднимай Хиляется. Okay. Э -э четвертый на себя прими ты но врываешься да я бежу бегу я под... сейчас аптеку уч... беру подниму подниму подниму сейчас хильнусь. минус три вот, вот, вот это пошли это, это за баты хорош хорош ой бля ну все мы сдыхаем в зоне я так понял по очереди бинтуемся, потом меняемся Молодежь, на трассу выезжай. Я. Ты с Макса нам заруинил за Макса, короче, красавчик. <смех> это кот Они последние три, осталось чела на папич, по-моему. Да, это тройка. Один за бочкой справа. Два уже за бочкой справа, okay. и один на втором этаже, чувак. Бля, зона к нему идет, я тебе отвечаю. Я им колеса руиню, руин колеса на вазике. Сейчас зона на них Ворону, уходит, да. я тебе отвечаю, смотри, это закон подлости, проверенный временем. Да, Сейчас зона прямичком на их попечёнчик. Не им к нам, а на... Вышел за бочки, чувак прям пекать будет. Дал по нему. ё разу не попал. Вырубил, а все поехал. Поехал. Ты должен уже на тачку садиться. Иди, не ремет Надо Наш до будет. деревьев добраться. Под Закрывай вот тут. Не а, давай, у нас ЛГшка есть. Вообще топовая. Им... По идее, мы их закрываем. Да, по башке. Не, зря ты это сделал. Вазик нам заруинил. Здесь прям. Не. Под камнем надо было. Блин, а куда? Они все равно в пойдут, как бы, если Выход, захотят камни, жить. Да, они в платье. Да и камни. А горбог есть камни и. Да, по башке ему. Он без без шлема. Ой, такой боги камень взял. Дядь, дядь, дядь, уже побег дядь, дядь. А, стоп, что? Это не все? Ты что, пуль вы выпустил, ты его накнул? Ого. Не от зоны, по-моему, просто а попадал. Я, ну, какая-нибудь, грей... Да, давай не будем мучить. Подожди, давай, давай, давай, топ один отдадим. Попробуем. Ой, бог. Пострелять Не, то вы... же самое. Э, вы... прыгает, прыгает, прыгает, прыгает, сложи оружие. Да. Ага. Все пошел да. нахер. Я хотел им дать шанс. Пошли <соц> в жопу. Ага, хаешки кидают. -мо, а подлагает? На, хаешки на конечно Да, сука Да, сука будешь знать говно как не получать возможность я давал возможность реально я хотел я бы отдал топ один для лучших подписчиков 2000 урона у меня ехала да так это получается Охереть а моему черепу. 2000 урона это 20 килов, по идее, ребят. 5 килов. Охереть. А